Поехали. Сегодня январь месяц. Холодно. Это минус 20, наверное, градусов. Сейчас я покажу, как несутся куры зимой. Вот, подойдем. Вот они тут сидят. Наши куры. Как в телевизоре. Так, вот у них курятник. Здесь хлеб, здесь похолоднее, а в курятнике тепло. Там лампочка обогревает. Здесь я включил дополнительную сейчас, чтобы снять хорошо. Вот. Так вот они тут и живут. Здесь у них вода. Здесь в банках вода. Так, и ракушка там в одной банке. Ну-ка, вот вы... так. Вот. Здесь они сидят. Тут у них корм. Вот здесь корм. ой отвали. Вот, здесь горох, зерно, немного масла, обязательно бел, белковая пища должна быть, ну, в качестве белка здесь горох, вот, дальше, дальше яйца у нас здесь, здесь, где вот они тут, здесь, сколько штук, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять штук. Так, один скур, один петух. Вот. Примерно вот так вот. Ну что, я доволен. Они несутся вот так же, как и летом. Абсолютно. Вот. Так, это у нас коза. Кролики тут снизу, коза вот тут сверху. Все тут живут, никому не мешают. Вот. В общем, я доволен. Довольно сколотил по-быстрому это. Потому что тут они мерзли и ни нифига не неслись. Вот. А сейчас несутся очень хорошо. Вот, все.